Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. У нас небольшой анонс. Сегодня я хочу представить вам вот этот обновленный электролизный газогенератор G1 Ювелир. Как вы можете заметить, обновления коснулись внешнего вида и дизайна устройства. Но самое главное заключается в том, что специально для этого газогенератора мы разработали и изготовили новый электронный блок управления нагрузкой. Теперь Газогенераторы G1 будут оснащаться собственными электронными блоками управления. Итак, друзья, на этом я буду завершать свое видео. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал почаще, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за просмотр, до новых встреч, всем пока!